На земном шаре существуют области, в которых стрелка компаса очень сильно отклоняется от направления линии индукции магнитного поля Земли. Такие области называют областями магнитной аномалии. Причиной таких аномалий в большинстве случаев являются залежи железной руды в недрах Земли. Поэтому изучение магнитной аномалии дает информацию о наличии и расположении руды. Одной из крупнейших магнитных аномалий является Курская магнитная аномалия. С поверхности Солнца в мировое пространство выбрасываются потоки заряженных частиц. Особенно мощные потоки частиц рождаются при взрывных явлениях на Солнце, то есть в период усиления солнечной активности. Магнитное поле, созданное этими частицами, вызывает кратковременные изменения магнитного поля Земли которые сильно влияют на стрелку компаса. Возникают так называемые магнитные бури. Наблюдения показали, что магнитные бури сильно влияют на все живое на Земле, в том числе и на человека.